познакомились в 2010 году, она, нас познакомил общий знакомый, то есть вот таким образом, э, немец, угу. есть, ну там не, не такая интересная нет, история. Подожди, так это было личное знакомство или, или такое виртуально через интернет нет, или сразу? Нет, нет. Значит, у нас, ну, я так скажу, я сама родом из Ку, города Курска, это да. центрально-черноземный район России. Угу. Это, Курск – это областной центр. И я в Курске жила, училась, окончила педагогический университет по образованию учитель русского языка и литературы. Много лет работала журналистом. А, ну, а после окончания университета учителям в школе. Так вот, у нас э, в нашем, ну, мы жили в большом двухэтажном доме, у нас часть дома снимал немец, который mm -hmm. работал в Курске в, в одной немецкой фирме. И, ну, вот он меня как-то спрашивал, у тебя есть вообще друг? Нет? Я говорю, вот, к сожалению, у нас проблема с мужчинами mm -hmm. в России. Ну, женщин по статистике, больше, сама так. журналист об этом писала, женщина два mm -hmm. раза больше, и все красавицы, умницы, ну реально не хватает мужчин, mm -hmm. я говорю, может ты мог бы мне помочь, mm -hmm. э, ну, с кем-нибудь познакомить бы из Германии, у тебя же есть там друзья-холостяки, mm -hmm. и он говорит, да, у меня как раз мой начальник, он разведен, ну, уже много лет, десять уже как один живет и ищет себе, говорит, девушку. Я говорю, ну, ты мог бы ему мою фотографию показать? Он ездил каждые три месяца в Германию. Ну, и вот он показал ему мою фотографию, тот посмотрел, ну, рассказал, он согласился. Ну, и я ему понравилась. И он говорит, да, я хотел бы с ней познакомиться. Ну и потом встал, в... ну этот мужчина мне тоже очень понравился, и потом Норберт его очень хвалил всегда. И говорил, что это самый лучший не только начальник, ну и он ему как и друг. <связывая> ну и встал вопрос, хорошо, мы... а, а как, где мы познакомимся? <связывая> <связывая> ну и я сказала, хорошо, я согласна приехать в Германию, и познакомиться. Угу. Ну, я сделала визу, купила билеты, э, билеты, и, ну, в общем, я сама приехала. Ну, прилетела я в Гамбург, ну, погостила еще моих знакомых, а потом на поезде поехала в Кассель, и вот мы встретились с ним. Я вот три дня была у него. Ну, И как, было... как впечатление, как вот первая встреча прошла? Он она, волновалась, очень... наверное, да? Я привезла с собой армянский коньяк, так, чтобы сразу наверняка армянский коньяк арарат. И он, наверное, сделал свое дело, да? Ну да, я в подарок ему еще привезла серебряную ложку, где было написано по-немецки фон Наталья. Ну, угу. На память. Думаю, даже если ничего не получится, пусть останется на, на память обо мне ложка серебряная. Подожди, а язык, язык, ты знала немецкий? Я знала немецкий. Я в Курске посещала два года курсы немецкого языка. Угу. Я знала немецкий. Ну, то есть на начальном, на начальном уровне, да? Или какой у тебя был уровень? Начальный, конечно. Ну, что ты могла все-таки объясниться и понять какие-то простые вещи. Так, хорошо, это был первый этап знакомый. Так вот, я хочу, это важный момент. Так уже в первый же вечер он мне сказал, что хочет на мне жениться. Ух ты! Ну, выпили коньяка, конечно, арарат помог. Все, и он сдержал свое слово, говорит, все, я хочу жить, ну, очень понравилось, ну, вот с первого взгляда, вот, угу. вот говорит, есть любовь с первого взгляда, наверное, она есть. Угу. Вот. Так, это он сказал, а у тебя тоже было, это взаимное да, было? да, да, он мне прям очень понравился. Понравился, да? Очень. И э, вот первая встреча произошла, и через сколько вы поженились? Ой, э, ну, хотел он пожениться сразу. Угу. Ну, я, я тоже, конечно, потому что, ну, уже думала мне... А сколько 30... тебе было лет, если это... 33 года а, уже. Ага, понятно. Ну, по российским меркам уж совсем старое дело. Поэтому я подумала, ну вот, понравился мне тоже он очень, думаю, надо бы пожениться. Ну, он немножко постарше, да, тебя? Да, он старше. <с stereotype> и, ну, он был уже, говорю, он был Да, уже ну, я понял. Ну, не будем, это не, не важно. У меня, у меня это первый брак. <с cancer> ну, ну, и вот, значит, я... Euh, подожди, а что ты спросил? <aired> я, я спросил, через какое время после первой встречи... Хотели сразу, но э, через два года, но это знаешь только почему? Мы очень долго оформляли документы, оказалось, это все не так просто. Это вот очень много, очень много нужно было мне подготовить и ему тоже документы, но мне больше. И вот это растянулось на два года поэтому. То есть, э, ну я приезжала раз в год к нему на месяц. Угу. Вот. А Я он дел... был в России? Он приезжал к тебе? Да, но, но после замужества. Угу. Был, да. был. Д... А... Три раза, три раза был. Угу. Но вот эти два года это тебя не расхолодило, как-то не, не расслабило, так что вот, или наоборот это какой-то был такой, ну не стимул, а какой-то вот, даже в этом что-то было, какой-то плюс, что как-то вот... Чувства вы проверяли, так скажем, на, на расстоянии, да? Да, нервы были уже на пределе, потому что бюрократия в Германии ты сам знаешь. А Я Марь знаю, да. Не Играция. хуже, чем в России, можно да, так да, сказать, да. поспорить. Кто... Ну, хотелось очень. Человек понравился с серьезными намерениями. Тем более у меня никого так и не, как mm -hmm. и не было, и не появилось. Я, почему нет? Все, если человек захочет, все можно преодолеть. справилась, mm -hmm. все подготовила, все поженились. Вот мы у него здесь в Касселе, mm -hmm. в Загсе. Я буду говорить в Касселе, а не хочу говорить, что я в Боркине живу. Не нам, это... Кассель это более знакомое такое. Да, да, да, да. Но Боркин, это не... рядом с Касселем. Пусть будет Кассель. Да, ну жив... это просто, да, хорошо. Да. Теперь ты скажи, у него дом свой, да? То есть это не квартира, а дом, да? Да. Живем мы в частном доме двухэтажном. И здесь огород. Мне очень нравится, я работаю на огороде, все выращиваю. Помидоры, огурцы, зелень клубника, фрукты, в общем, все у меня есть, мне очень нравится, я, я и дома работала всегда на огороде, mm -hmm. на земле, и здесь я продолжаю работать, и он очень доволен, мы летом вообще ничего не покупаем, mm -hmm. все свое с огорода, yeah. серьезно. Да, теперь, Наташа, скажи, вот самый главный этот вопрос, который возникает всегда в, скажем так сказать, интернациональных браках, неважно, он немец, американец, да. там, не знаю, швед, э, мента, разность менталитета, вот мы всегда говорим, что русские это э, загадочная русская даша и так далее, и немцы более практичные, прагматичные, вот э, ты столкнулась с этим, вот на, на, даже может на бытовом уровне, и бы, были какие-то у вас, не то что недоразумения, но во всяком случае, э, вот на, на эту тему какие-то были непонятки какие-то, вот ну, честно скажу, нет, потому что я сама очень экономная практичная, но раз я его ругаю, чтобы угу. он ну, из электричества не, не тратил много, выключался не, в этом плане, вот честно скажу, все нормально потому что я очень прагматичная и экономная у угу. нас вот могу сказать только, знаешь, в чем поначалу возникли какие-то нюансы. Он по вере протестант, mm -hmm. я православная. Mm -hmm. И он говорит, ну а как мы будем отмечать mm -hmm. вот, праздник да? Тоже это для нас, вот Хайли Габен, 25 декабря, очень важно. Мы да, да. со всей семьей, вот с моей родителями, братом, ну, со всеми с, с, с родственниками. Ну, я сказала, конечно, я приму все ваши традиции, буду все соблюдать, и те же самые блюда готовить, uh -huh. картофельный салат, все, что вы э, едите, и я делала, и делаю каждый год это для его семьи. Но в то же время, говорю, мы будем также отмечать и 7 января uh -huh. православное. православное блюдо, Рождество, вот. да. Ну, я говорю, ну там я уже свои наши отечественные блюда буду готовить, и напитки... Он согласился, и я согласилась, и мы вот так соблюдаем традиции. И Я его, он мои, хотя я живу в Германии, но тем не менее он и мои соблюдает. Mm -hmm. Мы отмечаем также и 7 января, тоже Рождество, то есть дважды в год. Mm -hmm. Ну, ну... Новый год, понятно. Ну, и вот Пасху, да? Образом. А Пасху тоже русскую отмечаем? А, Пасху отмечаем тоже дважды, ну, ну, конечно. Угу. И немецкую, и русскую. Угу. Теперь ты скажи вот такую вещь. А вот когда ты переехала в Германию... Уже на совсем. У тебя было по, поначалу какое-то вот чувство, ну, не то, что дискомфорта, но ну, несмотря на то, что ты с любимым человеком вместе, но все-таки это чужая страна, другие обычаи, вот какую-то э, адаптацию, как вот у тебя проходило. Да, да, на самом деле человек, когда куда-то переезжает, он вначале не думает о том, с какими трудностями у -у -у. придется столкнуться. Все как-то у нас вначале радужно, да? да, перед да. глазами. На самом деле. В чем я столкнулась, оказалось, что я здесь, у меня нет родственников и у меня нет друзей. Вот, вот, вот. И, ну, и как так? И, конечно, это очень не хватает. Это вот как будто частички себя, часть себя ты оставил там, дома, uh -huh. на родине, в России. То есть родственники, друзья, это, оказывается, это очень... Любовь, понятно, деньги это там, хорошие условия, достаток, uh -huh. это важно. Ну вот оказалось, без друзей, без друзей, это так тяжело, да, очень. И, И сколько у тебя длился вот этот э, притирочный такой момент? Ну вот именно адаптация, когда ты поняла, что уже... Года три. Три можешь... года Три года, да? Угу. Угу. И ну потом, ну конечно, я общалась по телефону, по, в интернете, в фейсбуке с родственниками, с друзьями, но все равно виртуальное общение Хорошо. не заменит. А тебе удалось познакомиться да, да. с кем-то вот в, жив, в живую, то есть в реальной жизни, вот с кем-то из русскоязычных, я имею в виду, у себя там? Э, те, Или нет? Нет? Э, э, нет, нет, нет, ни с кем. Те люди, которые тут живут, русскоязычные, они все, все как правило, из Казахстана. Угу. У нас совершенно разная культура, взгляды, хотя мы вместе жили в Советском Союзе, да. но мы жили в каком-то совершенно раз... в другом Советском Союзе. Угу. Они жили в Казахстане, в вот этих дерев... немецких поселениях. А я выросла в... Ну, в... в Курске, в России. И мы совершенно разные. Я пообщалась с ними, я поняла, что нет, они никогда не станут не только моими друзьями, даже знакомыми. я, Здравствуйте, до свидания, не mm -hmm. более того. Нет, mm -hmm. с ними у меня ничего общего, кроме языка. Ну, язык этого недостаточно, только общий язык, чтобы человек стал другом или знакомым, близким хотя бы. Mm -hmm. То есть нету, uh, нету Понятно, нету. понятно. Так, теперь по такой вопрос. Значит, тут же не принято, чтобы была какая-то прислуга, да, если это дом. Все равно тут ну потому что у некоторых может вот это в России тоже будут это читать наше интервью. Вот у них может создаться такое впечатление, что у вас доме, у вас есть какая-то там горничная или какая-нибудь домашняя приходящая фрау, которая убирает. То есть ты эти слухи, скажи, что да, ты у нас горничная, да? То есть тебе приходится и убирать, и стирать. То есть вся домашняя работа на тебе. делаю, все. И успеваю еще, еще раз замечу, у меня на огороде, вот сейчас рассада уже, 4 сорта опять помидор. Огурцы у меня огромные, огромнейшие помидоры вырастают. Тут немцы таких помидор, не, не, помидор никогда не видели. Mm -hmm. Соседи посмотрели на мой урожай, купили теплицу точно такую же, тоже стали выращивать. Хотя до этого только газон, травку косили. Mm -hmm. Вот, и я, у меня огурцы, репа, огромное хорошее урожай моркови, лук, несколько лекарственных трав, 20 различных видов лекарственных трав. То есть я успеваю и на огороде. Вот у меня сейчас с апреля начинается работа, по ноябрь. <звук> Мы ничего не покупаем летом, кроме <звук> мяса и хлеба. Хотя и хлеб у нас, и хлеб, хлеб есть, и печем сами, сами у нас как печка есть. Угу. Все это с огорода, свежая, вкусная, без пестицидов. Uh -huh. А ты скажи, вообще изменилась как-то твоя жизнь, между уклад, какие-то привычки, даже характер вот, в связи с переездом в Германию? Может, ты немножко анимичилась, как мы говорим, или все-таки э, не настолько, чтобы поменялся вот характер твой? Нет, нет, нет, не настолько, нет. Ну, суть человека, она остается, не поменялась. Тем более я... Понимаете, одно дело, понимаешь, Евгения, если я приехала школьницей, ну, я да. школу пошла, я приехала уже полностью сформироваться личностью. Да. Я, мне uh -huh. 33 года было, со своими привычками, со своими устоями, хотя, как говорится, чужой монастырь со своими устоями не ходит. Конечно, да. мне пришлось подстраиваться под этого человека, под его режим, под его, ну, подстраиваться, я ну, до сих пор подстраиваюсь. Понятно, да. Uh -huh. Да, надо все это по поменять. И на надо вы, я сделала выбор. Uh -huh. И не, не, не я тут королева, а возле меня пляшут, а я подстраиваюсь под человека и все создаю благо, чтобы все было хорошо, чтобы он доволен был. Хозяйка хорошая, готовлю очень вкусные блюда. Нет русской кухни, он все у меня уже поперепробовал. Такое пузо, наел, вот такое вот это у него. А немецкие Ходи блюда ты готовила? Э, Наташа, на немецкие блюда ты какие готовишь? Научилась что-то да, немецкую кухню? А Я расскажи, могу... что что? Я готовлю, значит, картофельный салат, угу. потому что это обязательно. Да да. Без этого немец не за стол не сядет, да, да, если не будет картофельного салата, сам знаешь. Да, но там уксус, с уксусом, да, они очень любят, чтобы уксус там был. Да, я, разные виды. Я угу. и с уксусом готовлю или с оливковым маслом. <с так, и потом я запекаю в духовке, ну, они очень же любят свинину, да, рульки, да, да, да. рульки свиные да, да, да. под пиво. Вот, mm -hmm. я готовлю. значит. Подожди, сейчас, сейчас еще вспомню. А, у него есть, я книгу нашла, старые рецепты гесонской кухни. Mm -hmm. Именно гессенская. Мы yeah. же в Гессене yeah. живем, yeah. кстати. Yeah. Земля Гессенка, yeah. если yeah. ты yeah. знаешь. И я стала готовить из этой книжки некоторые рецепты. Это именно старые немецкие рецепты гессенской кухни. Вот, например, готовила э, суп, с, э, сейчас скажу, а, апфельвайн, это mm -hmm. яблочный да. суп из яблочного вина. Ух Называется ты. он, кстати, там это все на... Э, Диалект, есть же гессенский диалект, и вот там, кстати, название этих блюд на гессенском диалекте. И этот суп называется суп. Mm -hmm. то есть Хохдойч суп. Понятно. Вот, вот это научилась, очень вкусно. Это он, кстати, летний супчик такой, прохладненький, вкусный, mm -hmm. хотя суп, ну вот он так сейчас ну, ну я там не вспомнить ну, не важно нет достаточно, достаточно. просто такой. да что ты не только балуешь русскими так сказать этими самыми но и да и что-то еще хотел спросить а из ну, этой книжки я еще плецкин пекла плецкин плецкин да да я знаю да да это слушай теперь в конце вот уже так сказать подводя так сказать черту вот если будут читать вот в той же России или на постсоветском пространстве, вот что бы ты посоветовала ну, девушкам, которые ну, помоложе, вот все-таки рисковать? Таким вот Или это все-таки такое Как лотерея, потому что ты выплачила Счастливый билет вот Вначале я тебе говорил, что бывают и случаи отрицательные я а, не, как... я не... Подожди, я перебью Я не сказала, что это прям Счастливый билет угу. Я хочу сказать, вот как мне тяжело Здесь да. Я выросла и жила В городе Курск, это областной центр Я не даром с этого начала да -да -да. А я живу значит, Кассель сам по себе очень маленький очень маленький город он он даже вообще близко не сравнится с курском где 700 почти 700 тысяч населения да? и вот совершенно ну как деревня и здесь конечно гораздо меньше возможностей ну, куда-то сходить что-то посетить ну очень и вот получилось так как там как как, как будто я в какой-то изоляции. Mm -hmm. Ну, понятно, плюс друзей нету. И, поэтому, значит, ну, я такой человек, я и раньше умела а, а, одной, сама, сама себя, как сказать, развлечь, какое-то mm -hmm. занятие найти. У меня очень много хобби. Yeah. Я, например, вижу, я делаю украшения из натуральных камней uh -huh. сама. Вижу вот сейчас вот, пока время карантина, mm -hmm. связала, хочешь тебе покажу, из манера из Махера шарф очень теплый и второй комплект из... Ну, можешь не показывать. Ну, Нет, я... подожди, сейчас я покажу. <смех> ну, вот это я связала из Махера. Ну, вот это такой шарфик. Замечательно. Да, вот, значит, шарфик и вот это на голову. Угу. Шапочка, да? И да, и еще это, ну и там и друг, другие комплекты тоже, uh -huh. да, очень теплые, легкие, так вот, я, я это к тому, что, э, ну и плюс я работаю, конечно. Uh -huh. Я э, преподаю русский бизнес русский, э, бизнес русский. Угу. я работаю в языковом центре в Катаре, учитель угу. русского языка, это я и по образованию это... Ну да, ты сказала, это, что ты пилар. Да, так, так, так возвращаясь к этой мысли, что это не, не так все просто. должны подумать, о угу. ее, все, да? любовь любовью, и потом любовь, это такое чувство, оно проходит через какое-то время и остается э, уважение, понятно, интерес должен быть обязательно общий интерес, интересы даже лучше супруга. Плюс девушка должна быть очень увлечена. Ну я творческий человек, я, я и журналист, я и вижу, я говорю, у меня очень много хобби и, и работаю на огороде и ну, много, руками очень много работаю. То есть мне все-таки скучать Некогда. Нет. Я нахожу занятия, у меня очень много занятий. Но вот э, девушки, которые э, я знаю, вот русские тоже, которые знакомые, выходили замуж за немца, тем более те, кто из крупных городов, одна была из Санкт-Петербурга, mm -hmm. вдруг тоже в кассель попала, за, замуж за э, немца вышла. Они потом развелись, даже mm -hmm. несмотря на то, что был ребенок, даже не, не спас, они развелись и... То есть не смогла она жить. Все очень сложно. И все. то есть тут нет таких рецептов счастливой жизни. Да? И, и понять, что будет очень тяжело первое время без родственников, без друзей. Вот что какой-то... Э, даже вот, знаете, пожаловаться некому, если что, поплакать даже некому. Все... Э, вот конфликт какой-то вышел, а тебя даже никто не поддержит, потому что все родственники на его стороне. Ну, да. Конечно, у нас тоже было разное. И конфликты были, и скандалы. Ну, как-то вот все сглаживали, все, намирились. Я просто... Это тоже надо понимать. Никто да -да. тебя тут не поддержит, не поддержит. Некому обратиться, еще раз говорю, все родственники будут только на его ну, стороне. И, э, э, это а как тебя, кстати, насчет родственников, как тебя восприняли э, родственники мужа? Ну, поначалу его родители, они очень так... Э, они вообще к иностранцам плохо относятся, mm -hmm. честно скажу. И э, хоть какой иностранец, ну, ну недоверчиво. Mm -hmm, очень. Mm -hmm. они, ну не скажу, что были против, но особой радости они не, не, не показали, когда мы женились, хотя была свадьба, все было нормально, хорошо, родители, мама его стул очень хороший накрыла, mm -hmm. мы, мы дома отмечали по-скромному, без всяких там таких каких-то шикарных ресторанов, по-семейному хорошо, вот такая скромная свадьба была, и... Но все равно его родители были очень насторожены ко угу. мне, присматривались. Ну, потом они увидели, что я хорошая хозяйка, это причем своих слов, хорошая да -да. хозяйка. В дом держу в порядке, э -э огород очень, э -э много фруктов, овощей. Они тоже получают угу. от меня, они не покупают тоже летом ни огурцы, ни помидоры, все взяли, угу. все я им, так сказать, их снабжаю.